Здравствуйте, коллеги. Позвольте представиться. Я Бахова Альфа борисовна учитель математики из города норт Кабардино-Балкарской республики. Вот уже два года, как работаю в программе Active Inspire. И с каждым разом данная программа преподносит нам интересные сюрпризы, загадки, некоторые из которых нами уже разгаданы, а множество других чудесных тайн нам еще придется с вами разгадывать. В рамках данного мастер-класса Хочу поделиться с вами некоторыми своими находками и находками коллег, работающих в Active Inspire. Конечно, возможности программы не ограничены, и всего постичь за месяц невозможно. Поэтому мы немного сузим направление нашей работы. А направлением у нас будет создание занимательных страниц с небольшими дидактическими играми, конкурсами, турнирами, при этом имея всего-навсего начальную базу работы с Active Inspire. Как говорится, голь на выдумке щедра. А, и пусть девизом нашего мастер-класса будут слова Владимира Семеновича Высоцкого. «Для остановки нет причин, еду скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя». Вот и мы будем брать штурмом замечательную программу «Актив inspire Надеюсь, вы уже знакомы с интерфейсом программы и владеете минимумом навыков по работе с данной интерактивной доской. В течение месяца вы должны пройти около 5-6 занятий, сдать по каждому занятию отчетные работы. Это небольшие флип-чарты из 3-5 страниц. И, конечно, в итоге после 5-6 занятий вы должны, у вас должна появиться зачетная работа. Полноценный урок по вашему предмету, где вы должны будете отразить все, что пройдено в рамках мастер-класса. Поэтому хочу сразу посоветовать вам одну Заранее выбрать тему, которую вы хотите раскрыть, раз, продумать единое оформление, два, чтобы потом вы могли все собрать в один единый урок. Не сомневаюсь, что у вас возникли вопросы, а что же именно мы будем делать. Поэтому я хочу продемонстрировать парочку страниц, примерно чему мы с вами в рамках данного мастер-класса будем учиться. Первое, чему мы должны научиться, это создание контейнеров, стикеров, которые мы потом превратим в контейнеры, которые будут принимать либо все что угодно либо определенный объект например вот это контейнер стикер можно его так назвать который принимает что угодно вот к нему уравнение залипает можно здесь производить там решение все записи делать а потом этот стикер мы с вами удаляем там вниз подвал мы с детками называем, и вытягиваем следующий стикер. Значит, здесь ничего сложного, это стикер, который содержит все, что угодно. Далее мы должны э, научиться создавать э, контейнеры, работать с контейнерами, которые содержат определенный объект. В данном случае учащимся предлагаете выполнить какое-то задание и несколько вариантов ответов, среди них, среди которых есть и лишние. Э, если выбран неверный ответ, то есть неверно выполнено задание, то ответ неверный отскакивает при выборе верного ответа он у нас залипает в данный контейнер еще пример посмотрим здесь уже два контейнера когда надо положительное отрицательное числа так в разные домики поместить то есть сразу организация нескольких контейнеров следующее тоже, в принципе, такая же страничка показывать не буду. Сразу хочу еще раз сказать о том, чтобы вы продумывали дизайн вашей разработки, чтобы он был единый. Здесь контейнеры, стик, это контейнеры немножечко усложняем. Он содержит все, что угодно, и еще содержит там небольшой сюрприз. И здесь уже проходит работа со слоями. Мы будем работать со слоями и э, делать небольшое волшебство. Следующее, чему мы должны научиться, как я еще выше сказала, работать со слоями. Это э, много разных моментов можно продумать. Э, это тоже работа со слоями и контейнер. Видите, уже несколько функций мы используем на одной странице. А это уже более сложно. Все, чему мы научились выше, мы используем в одном месте. Так, во-первых, это работа со слоями, когда у нас меняется задание. Помимо этого, это работа с контейнерами. Верный ответ у нас – залипает, неверный, отскакивает. То есть мы все эти элементы объединим в одно целое. Научимся создавать также, мы ее прозвали так, волшебную палочку, которая постепенно открывает ваши записи, что тоже очень удобно использовать на уроках. И, конечно же, к чему мы приходим, это игровые ситуации. В данном случае идея, предложенная Натальей Валерьевной, это биатлон. Ну, в данном случае математический, а вы можете назвать его там по своему предмету. Посмотрите, здесь уже мы можем увидеть, так сконструировано и промахи, и сколько, значит, Попали, при этом сколько раз мы ошибались. И организация, допустим, для двух команд или одной команды это уже как вы решите сами на своих уроках. Есть еще, значит, замахнемся на некоторые действия. В данном случае действия э, пошагового растяжения при выборе верного ответа у нас видите э, столбик верных ответов увеличивается, при выборе неверного ответа. Вот он неверный. Столбик неверных. И опять же мы можем проконтролировать, какая команда у нас набрала больше баллов, какая меньше баллов. И сами учащиеся тоже это видят. Ну и следующая игра, если получится, уже с подсчетом баллов. Опять же, каждая команда получает на задание. Команда красная, вот она, команда зеленая с данной стороны. Они, данные контейнеры более усовершенствованы. Здесь и работа со слонями, с контейнерами. Здесь можно значит, производить все вычисления. Помимо этого, предлагается несколько вариантов ответа. один из которых верный. Если мы выбираем неверный ответ, мы уходим в минус. Если верный, у нас появляется плюс. Затем Данная страничка выкидывается, и появляется ком задание для другой команды. И так далее уже и дети видят э, счет, какой, какая команда. А, это, а согласитесь, э, во время игры дети сами не понимая что они изучают что-то новое, трудятся, не думают, что они играют. Но таким образом мы, можно сказать, заставляем их трудиться, находить новые знания. Ну, в принципе, им нравится. Это им нравится. В общем, наша цель такова. Хочу, чтобы после того, как вы проведете свой зачетный урок в своих классах, в своих детишек, чтобы дети после урока сказали вам, выражаюсь их сленгом, чтобы детки вам сказали, ох, как клево было сегодня на уроке. То есть положительные. В общем, давайте мы будем получать положительные эмоции от нашего с вами обоюдного общения и приносить нашим деткам только радость и хорошие, интересные, занимательные уроки. Буду ждать вас на нашем мастер-классе, до встречи на наших занятиях и всем успехов в освоении программы.